Добрый э, вечер, Wall Street Online, э, быстро пробежимся по событиям, которые ждут нас на следующей неделе. С вами Мишелема, компания Wolfex и мы начинаем. Значит, э, на следующей неделе будет э, немного ну, событий из экономического календаря. Я думаю, что более сейчас важнее э, события, которые проис будут происходить, и выборы в Германии, и в Японии выборы, если я не ошибаюсь тоже это все за выходные должно пройти и соответственно это особенно с вопрос германии да, выбор без выбора как говорится меркель э, уходит явно уже на отдых и соответственно может и глобально измениться ситуация с германией или же все останется на тех же рельсах и соответственно за этим сейчас наблюдают э, те, кто профильно там держат какие акции, БМВ, daimler mercedes Adidas и так далее. Вот. И ну, в, в любом случае, любые сильные изменения по политическом плане в такой страны, как Германия, Франция, Англия, э, США, Россия, Китай, Япония. Следит вся планета. И биржевики в том числе. Поэтому После выходных может очень штормить, поэтому будьте осторожны, если позиции ставили на выходные, особенно на слабо ликвидных рынках, будьте очень-очень, ну, в общем, у терминала работе. Но все-таки экономический календарь нам предоставляет немножко событий. Более-менее латвый понедельник там будет в Лагард выступать из Евроцентробанка и Бейли, это глава банка Англии. Вот. И также у нас получается в среду э, Павел выступит. Ну, в общем, череда 5 выступлений после выборов. И соответственно э, нальют воды. Э, как информацию и толком ничего не скажет. Британия второй квартал ВВП 4,8 прошлый ждут точно такое же. Я сомневаюсь, что это будет именно так. Германия в 10,55 четверка считается по безработным, то есть на выходных выборы еще в четверг добьют немножко по безработице. Тоже ВВП США. За второй квартал 66, ждут тоже 66, как-то они слишком прям хвостиком ходят друг за другом, процентные ставки не поменяли и так далее. На этой неделе как раз были процентные ставки, ничего не изменилось, поэтому идем пока, пока на, по накатной. По программе смещения, вот этой вот амортизации, якобы последствия от пандемии 8 триллионов, если не ошибаюсь, какой-то там финансист считал, что по итогу сворачивание этой программы, куда эти 8 триллионов ушли, какие они там покупали. Ну, такое ощущение, что они их выделили просто, чтобы скупить акции, монополизировать полностью. Ну, Федрезерв это, по сути, ну, частная компания. да. Они это все дело покупают под каждый кризис. Кризис создают. В прошлый раз, в 2008-м все скупили, сейчас все скупили по половым, И, соответственно, 8 триллионов ушло на фондовый рынок. Якобы они спасают экономику, но я думаю, что они не спасают, они просто и скупают полностью вот, в монопольном режиме. 8 триллионов, это, наверное, третий госдолга США текущего. Это все вот, ну, печатание долларов и на повестке дня постоянно про инфляцию говорится, они на 3, 8 триллионов просто вот какая инфляция там там уже давно никто не контролирует это все дело, <свы> судя по всему, но в любом случае на повестке дня стоит постоянно про эту инфляцию вопрос поднимается про Китай какие-то опять же акцентирует внимание там, по строительную компанию. но я думаю что Китай даже абсолютно не волнуется за этот вопрос там намного интереснее есть проекты, как минимум, хотя бы завершить шелковый путь уже полностью по земле. Так, пятница будет лайтовая, 1 октября, и как раз 4 октября на открытый вебинар приходите. Будет информация о анализе биржевых данных именно в режиме real-time. Скорость, технические моменты, вспомогательные штуки. Так, ну, начнем. Небольшая такая информация. Попался мне ролик на ютюбе «Деньги не спят». Василий Олейник пригласил Степану Димуру на интервью. Очень давно уже не видел Степана, и я его помню еще, еще наверное, с лаба не было. вот Причем он остался с таким же огоньком глазах, постоянно доказывает свою э концепцию, теорию, и стоит на своем. Это очень круто. Вообще не изменился. Порадовали. Спасибо Васе за то, что пригласил. Смотрите, прям. Можно даже не слушая, а просто наблюдать, как они жестикулируют. Э -э хороший дядька. Стабильный, без изменений. Итак, э -э силь так что, кто не видел еще, называется ролик э -э, «Финансовый мир без розовых очков», кажется так. Вот. Рекомендую посмотреть, кто помнит еще Степану Димуру «Шальные годы», «Тушенку» покупать срочно, было весело. Так, это у нас с нам нужно съели. Итак, по CL, а, значит, нефтянка у нас первая из пяти сессий, 4 на покупку. Но ну, я думаю, по итогу недели вы и сами видите, что здесь это все уже э, по цене и так отобразилось. То есть, э, в целом, затарка была еще на то неделе, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, они продавили все-таки 72-ю. И давайте посмотрим по открытому интересу, что там у нас. Да, смотрите, прям, ну, перед выходными сбросили частично явно, то есть, небольшой сброс. То есть, у них, судя по всему, еще есть какие-то э, цели дальше идти на север. Так как близится холодный сезон, он уже пришел практически. И э, ценник, э, как я говорил, в сентябре, в октябре очень часто любят поднимать высоко баррель нефти по цене. Э, разными э, правдами и неправдами. Но чтобы продать на зиму побольше э, ну, подписать контрактов на поставку вот этого вот горючего для отопления значит площадка с которой они потихонечку затарились это у нас 6930 по 68 расширились 70 уровень и вот протестили тоже э близняшками а, торговали значит по дельте еще раз напомню 4 сессии из 5 на покупку то есть вот у нас начинается 20 е 21 -е буквально пит-стоп, но все равно open close на buy перед пробитием и 1902 с половиной, причем это пятница, закрывается на 74-й. Давайте ядро зафиксируем, оно сформировалось, сейчас у нас получается, ну я бы выделил 72 по, ну с которой они стартанули, 71 я потом промежуточная, вот здесь получается среда плюс четверг, и э, вот на хаях, обратите внимание, 73-15 и Вплоть до 74 все на покупках. Буквально там пару цен на хай, на хай вот этот 73-95 пофиксили. А так в целом э, покупка вот на верхушке недели, прям вот два дня, это очень неплохой признак, что есть у байров вроде еще какие-то... Э, или дальше идти. В общем, вот эту локацию, если будут люто удерживать на следующей неделе, там понедельник, вторник, среда, но опять же понедельник может быть достаточно штормовой, потому что выборы там во вторник, допустим, какие-то будут результаты. Будьте аккуратны, то есть я вас предупредил. Не в, э, забудьте поставить лучше напоминание. То есть если не торгуете, даже будет возможно э, прибыль, то есть не вляпаться в эти штормовые движения, потому что они происходят спонтанно необъяснимо и размер волатильности ну я сколько пытался собрать статистику вывести какую-то расчетную она это бесполезно то есть может быть волатильность самая большая вот именно в понедельник в следующий ну и плюс не если вы помните когда было минус 40 долларов за баррель нефти никто этого тоже никогда бы не не мог бы предсказать что может такая быть ситуация я где-то даже скриншоты сохранил как там просто вот валился до минус 40 долларов нефтяник и там последние вот эти объемы на минус 40 то есть рынок падал пока был продавец и вот до этого уровня там кто-то шортил в общем 73 если будет плотненько удерживать но ну, еще есть какие-то надежды на вот этот коридор с 72 с половиной по 71 8 то есть тут такой есть промежуточный небольшой саппорт могут то есть в принципе вполне допустимо коррекционный момент как раз до этого уровня вполне еще в норме тут как раз третья площадка начиная с 71 и 7 кстати я до, до сих пор не не выздоровел 772 и 2 то есть немножко хрипотаюсь вот то есть сопротивление 73.95, но я уверен что там фиксация была никакой особо агрессивной там локация со стороны продавцов не будет Аккуратненько, системно, технически прошли 4 сессии аккурат, причем все на open close на покупку, то есть целенаправленно, вот неделя была на бай неплохо. Так что э, коррекционный момент допустим до 72,5 и здесь уже уровни я вам выделил. То есть вот здесь по боковую видно, отчетливо. Так, давайте сейчас глянем, что открытый интерес э, удерживается. Это максимальные объемы в тиках и процентный перевес 1.1, 1.1, 0.8, Отлично. Просто в аккурат идет ровненько. Так, двигаемся дальше. Так, ну так как в Европе, вернее в Германии будет сейчас смена престола, явно Еврик пройти мимо будет неправильно с моей стороны. Значит, еврик, э, еврофичный контракт на пара евро-доллар. Это склейка. По последней вот технике расторговки у них вот эта ступенчатая структура пошла. Очень похожа на S&P как-то было пару лет назад. Тоже вот такие вот 3-4 дня просто шторм, ну, боковой. И потом резко вот такие импульсы и снова боковые. Вот сейчас, неделя перед э, уикендом. Как видите, инвесторы, э, вернее, трейдеры не уверены пока еще потому что два дня вроде открывают немножечко совсем и потом столько же практически закрывают значит неделя началась там 643 благо там 651 закрылась то есть позиции еще открыты это по открытому интересу показателям ну и нижняя гистограмма далее по видам 184 и ближайшее 118 это вот за месяц также по ликвидности даже в сравнении с прошлым контрактом у нас получается 168 достаточно 189 190 уже были интересные объемы на еврееке на этой неделе было 180 это как раз 22 числа это как раз вы на был в этот день у них потому что они там боковики были два дня и они потом таким хвостом выкинули всех кто на покупку был а, обратите внимание что неделя ну где-то 4 или 5 даже 4 так точно совпадает вот коридоры ядра дней да вот здесь три прям вот таких хороших массивов, причем в разные дни это вот вы нас варень здесь три совпадает то есть диапазоны плотно очень просто сформировали и по срезу за неделю то есть здесь у нас получается по ну всем да, как бы условно да сопротивление то есть массивность которая в результате как бы расширила коридор на продажу у нас по ней тестировали хоть там суммарно как бы по дельте и покупки отображается но опять же это склейка была сейчас мы подгрузим данные чисто текущего контракта но свежего там буквально две недели он только торгуется поэтому там будет уже гистограмка по дельте по ценам намного чище сейчас чуть подгрузится Потом на биткоин посмотрим. Ровно ликвидность на прошлой неделе. Что не ни происходило, видите, ликвидность идет на одном и том же уровне. То есть участники рынка на паузе, это работают скорее всего, вот там бюрократическая машина, маркетмейкер, эти, которые стабильно ежедневно работают, чтобы не происходило. И вот небольшой вброс был, как раз они вот шатнули немножко рынок, растормошили и снова ушли на 150-160 даже 110 вот сегодня, 146. То есть, ну, массивы практически все пять стоят в одном коридоре. И а, по срезу за неделю ядро прошлой недели у нас как раз 18.28 по 18.48. Промежуточная ликвидность в районе 17.84 и текущее ядро, начиная с 17. 17.60 и заканчивая 17.30. 173-176 берете как ядро недели. Это как раз вот из этих двух массивов формируем вот здесь три ядра и совпадает вот здесь три только понедельник четверо-пятница это вот и они э, и тот и тот уровень как вы видите но ну, итогово суммарно по каждой цене набрали в основном байра давайте посмотрим по нижней гистограмме из пяти сессий одна только немножко была на продажу все остальные даже вот 8 400 было на бай вот этот уровень поддержки не так и удержали пока если ценник не уйдет, ну, могут стопоры снять, явно шторм может быть очень, поэтому остро, выглядит все очень вкусно, бери не хочу, как бы, то есть очень как бы, коварная ситуация. Но вот за, на уикенде может что случиться, какие-то э, смена э, настроения э, голосующих, там выбор без выбора, конечно, но. И в общем 1788 это вот WP, которые могут протестить. И тут как раз уровень сопротивления. То есть тут вот эти объемы очень такие коваренькие, поэтому его нужно прослеживать. Вот такая сейчас картина на евроке. Сейчас мы включаем биткоин. Итак, биткоин сейчас октябрьский контракт. Вот только перешел на объем первый день. И на этом контракте в целом я думаю пока выборы не пройдут нет смысла дергаться хотя уже есть какие-то предпосылочки и закупки давайте посмотрим по дельте а, нет вот да были 150 195 и всех выбрасывают видите уже наполовину на, на половину сброса вернулись ну грубо говоря рядом 43 0 85, 43, 200 вот и Open Interest ну, дошли до 4,5 и вот этот маневр особо никого не пугнул, не спугнул и они особо не закрылись, то есть, по сути без изменений, то есть просто явно сбросили байеров тут вылетали 24, 28 24 Те, тут здесь покупал, вышли и вот эта площадка тоже будет в принципе полезна на вооружение в целом при склейке с прошлым контрактом у нас просматривается вот какая картина активность сейчас на текущем новом свежем контракте я думаю что это связано как раз и с процентными ставками с выборами пока не утрясется все внимание туда уделяется поэтому а, криптовалюта она в принципе двигается за счет средств массовой информации новостей разные а, слухов разных якобы каких-то разработок ну вы понимаете она не будет двигаться вообще в принципе Никому этериум или там эфир никогда не нужен был и если бы не раздвали в какую-то вот это вот за кулисья, да какие-то слухи еще что-нибудь навязывалось что это нужно никто бы ее не открывал бы вообще то есть и, соответственно сейчас все все финансы средства массовой информации воротил рынка ушли туда на политические дебаты на разные выборы и соответственно на крипту пока на паузе она то есть она не сильно рухнула до 40 пока вот не пускают ниже тут как раз в WP проходит то есть ниже вот средневзвешенной по относительно объема и цены не упали но два таких вот ну, импульсивных сброса было 7 это причем был оборот сейчас скажу 11 тонн и понедельник да вот 28 200 то есть они такие были импульсивные но и оба причем сразу же на следующий день идет торможение тут боковой второй день боковой то есть спокойно удержит байра не какой-то панике особо не наблюдается но в целом пока байра еще ни одного ответного удара не совершили то есть это как бы дельта 36 67, 80 по сравнению с 250 280 дельта и на шорт пока не, ну, не сопоставимо. Здесь было таких э, никудышных 3 дня вроде бы как бы на восстановление, на рост, но даже до 44 дошли, но не удержали. Давайте посмотрим по недельному срезу. Вот такой вот у нас селлер. Э, то есть э, ядро, по сути, шортов у нас сосредоточено 40. Э, Сейчас скажу точно, подтянется. 43, 44 и 100. Грубо говоря, вот этот коридор. Вот он. Плотно. Все на солях. Цена сейчас сюда возвращается. Если не смогут пройти, пройти байра этот, этот коридор. Могут быть пока проблемы с ростом, и это в принципе объяснимо как раз вот за счет того, что все внимание ушло сейчас не на э, чудо финансового рынка децентрализованной валюты, а непосредственно на бытовые вопросы, кто будет э, управлять кукольным театром. Вот одна бабушка уходит, вторая приходит, соответственно по дельте вы видите, что ну где-то недели три стабильно преобладающая агрессия идет со стороны именно продавца. Фиксируют на всякий случай перед процентными ставками, перед выборами, но не дают особо уронить. То есть они, в принципе, заинтересованы. Если они сильно уронят сейчас биток, там тот же эфир, соответственно, возможно, подтянется лавина фиксации, и это будет им не на руку, потому что тяжело будет остановить. Вот. И... Ликвидность, кстати, вот по сравнению с прошлым контрактом, здесь было там 4-5 тысяч контрактов за, ну, за сутки. Тут уже 11. То есть, ну, была уже такая вот 12-тонная махина по обороту. По дельте у нас пока рекордик получается 360, вот на покупку 316. И на продажу там тоже около того. но обороты текущей недели 5 2, 6, ой, 8 и 2 6 2 5 7 и вот сейчас 9 и 6 это пятница ребята вот этот маневр 9 и практически один из тонн добрали ценник пока внутри недели поэтому те кто еще надеется на бае вполне может быть не вешайте нос гардемарина вот так выглядит дельта на склейке, то есть три дня действительно там были покупки и сейчас вот 52 контракта пока, ну цена откорректировалась с 40, с половиной 4700 уже наполовину торговой сессии. Ну пока хорошего сигнала со стороны байера не видно и это вполне нормально, поэтому если вы в продаже висите, вы можете держать, ну за коридор этой недели поставьте просто стоп лосс. И хорошим маячком будет на предмет того чтобы Байеры вернулись и они начинают активно это все дело тарить соответственно еще ликвидность подтягивается дельта на бай и хотя бы сопоставимо понедельнику движение вот прямо в, в идеале было бы еще и в понедельник то есть вот такой же понедельник только не на шорта на бай мы возвращаемся вот в коридор где они плотненько утрамбовали 47 248 700 в вот этот коридор плотненько плиту такую на покупку то есть это было вот здесь и вот здесь то есть байеры возвращаются на свои же уровни докидывают еще ликвидности чтобы спрос усилить и поезд отправляется то есть здесь вот три дня мы видим тоже байеры что штурм... штурмовали 42 600 по 41 900. То есть вот диапазон тоже на поддержку могут очень плотно удерживать в качестве сопротивления вы видите эти уровни то есть это 44-е, вот три дня такие немножко мелкие, но есть. И непосредственно 44-600, это еще с понедельника. Дальше идет вот этот вот блокпост 47-200. Я же вот так вот. Будьте осторожны, здесь может еще быть, потому что три дня прям кто-то очень люто шортил видимо, знали, какой это пошел. Вот, и сейчас пока вот ситуация подвешена. Я думаю, пятница так, в принципе, подвешенная закроется. Ядро пятницы находится вот как раз на диапазоне поддержки если его спокойно проходят дальше по цене на 48 соответственно на паузу покупки берете и все и со следующей недели просто заходите на на битку по золоту ситуация выглядит вот так вот то есть предыдущие две недели закрылись очень так финишно 17 числа и как вы видите на этой неделе особо не не было же тоже на вход в позиции то есть неделю там с чудом 400к было вот стартанули подняли до 405 и пока удерживают То есть вот этот вот вход был с 21 числа до 23 то есть это вот эти три сессии центральный втор четверг соответственно при срезе по объему вот это ядро будет у нас ключевое то есть, хотя здесь тоже есть площадка двухъядерная неделя Два ядра может сформироваться там понедельник-вторник ушла среда четверг-пятница сформировали второе ядро ступенчатая такая формация здесь такая более реверсивная получается то есть понедельник-вторник ушли среда э, останавливающая и четверг-пятница уходит вниз получается четверг-пятница с понедельником сформировали вот это второе ядро а вторник-среда и кусок четверга получается первое то есть реверсивная формация причем на шорт вот и здесь у нас получается вот этот вот блок давайте сейчас адельту включим то есть по открытому интересу какого-то жесткого жертажа и открытия на комикс золото не имеется. Я думаю, опять же, это все пока, пока фондовый не начнет рушиться полностью уже из-за каких-то обстоятельств. Тогда золото начнут очень жестко тарить. Ну, пока вот все внимание, опять же, взяла на себя немецкая активность. Ну и плюс Япония там тоже из китая на повестке дня которые стоят сейчас новости диапазон 17 72, 17, 82 10 баксов аккурат как золото любит и поддержка вот видите на да, 50 даже можно взять в седьмую и вплоть до 47 тут 20 долларов поддержка но самая плотная часть такая прямо рабочая это вот 47 50 17 57 по 51 вот 6 баксов тут прям плотненько по агрессорам но коридор отстаивали, то есть старались. Это как раз вот на той неделе здесь тоже четверг-пятница остановились, и на этой неделе четверг-пятница остановились, и причем на золоте я вас уверяю, это не просто так происходит. Если четверг-пятница на одном тоже уровне еще на неделю э, вернуться, то какой-то банки она отстаивает какой-то диапазон и не пустит не в жизнь ниже этого диапазона. В общем я вам показал вы выводы сделали подумайте в в понедельник уже если вы не в позиции еще то вот такая картина если там выберут не того кого нужно было соответственно может быть какая-то негодование фиксация позиции хотя бы там на немецком рынке фондовом значит 57 то есть вот это все падает вы видите вверх, а и от подельте по агрессору его откупает и вот пятницу еще на штуку 300 тут тоже падали тормозили 6 ,700. то есть такое ощущение что каждое снижение начинает тормозить и это прям явно 1764 BWP. Вот. В целом, если удержит этот уровень поддержки, можем 1800 и дальше уже по ходу движения на север. Стоимость барреля нефти только на руку росту по золоту, я думаю, сильно не, урон, не уронит. Плюс фондовый рынок пока такой шатки не то чтобы шатки под вопросом многие фиксируют на хаях позиции и, соответственно бонусы которые с фондового рынка почему бы не вкинуть в стабильную вещицу ну не, не именно прям на фьючер а просто на эти какую-нибудь там авангард или стандарт фонд каких-то очень стабильных людей которые там фондируют этот добывающий компания по золоту а фьючер уже просто в корреляции уходит Итого, получается у нас 46, это биток, сори, сори, я что-то уже заработался. Уровень поддержки я отметил, на него все внимание. Ну и по сопротивлению, давайте сейчас более 17.87, еще вот этот уровень перед пробитием. Ну его уже тестили, на этой неделе как раз его уперлись. Уже себе показал, это вот по свежим следам, это вторник, среда, четверку ушли. Ну, ценник сейчас практически у минимума недели скоро будет поэтому очень внимательно с покупками осторожно значит по открытому интересу именно открытие позиции было второго строго 23 а это у нас получается вот, 23 было открытие позиции дельта на байна ну, должны их хорошенько отработать но посмотрим рубль контракт буквально 2 5 7 дней свеженькие и пока вот 74 75 туда обратно небольшие колебания были понедельник они вернулись на 73 700 и собственно здесь пока ядро контракта текущее вот свежее значит по ликвидности идут ровно буквально там почти под 3 миллиона было до и 20 числа все остальные сессии 2 и 2 2 и 3 плюс минус открыть интерес смотрим есть ажиотаж целом как бы было буквально ну, можно сказать простой просто под к этому интересу особо вливания не было и три дня вот эти вот очень интересно они идут прям по волатильности идентичные все три сессии с намерениями на шорт то есть open close на продажу 1 2 а этот нейтральный и 25 19 по 26 42 прирост открытых позиций и вот у нас 120 к было здесь пару точек бросили неплохо и соответственно нейтральная и тоже, в принципе, 7К. Но ценник, видите, где находится. То есть куча ощущение, как будто они сняли стопори и вернулись обратно. Итак, что мы имеем? У нас есть уровень, который в начале контракта отгрузили. Так. Чем выше стоимость бочки нефти, тем в целом для экономики лучше. Да. И уровень вот этот могут в принципе попробовать там, сдерживать 74 140 74 вот очень плотненько это за вот эти три дня и диапазон а, 17 числа давайте сейчас посмотрим на склейку и на спать значит из 5 сессий у нас получается 3 на бай на прошлой неделе вот три подряд и коррекция в принципе терпимо тоже на с 75 на опять же 73 -ю. И все равно откупают, то есть такое ощущение, что... Кстати, кто воспользовался рекомендацией про нефти, не пропустил мимо ушей, а, а мои замечания по поводу рискового всплеска активности на этой акции. Это часовик, значит, 15-16 число, просто запредельные какие-то обороты, и, соответственно, также сессия за сессией, вот здесь уже готовили почву, покупают покупаете дисбаланс практически каждого дня был на бай потом в эти дни тоже как бы итогов у нас на покупку то есть вот здесь был такой минус э, полтора миллиона а потом целый день тарились на бай брос топорей и 22 числа видимо уже дали зеленый там по немецким выборам партнеры что будут заказы будут контракты и соответственно начали рост нефть паковать и уже толкнули на 614 и это все с 563 да может даже чуть раньше началось но но пока вот видите идут тарят на на рост есть вот моменты вот так выглядят. даже на вечерке они просто мощные какие-то объемы проводили тогда перед закрывашкой сейчас покажу 76 к это объем в одном тике. это скорее всего одна сделка вот это единственная была сделка крупная на шорт то есть все остальные сделки вот 20 э, этот сегодняшний 24 числа а вот 22 сейчас вам покажу на рост нефти были только крупные байеры вот по дельте все вот эти вот э, шпильки зеленые. это вот крупные единичные трейды по сути и я вам даже покажу сейчас, с какого масштаба. Я поставил фильтр по пятнашке. Так, так, так, сейчас мы его активируем. И вот точки, где были трейды, единичные трейды, то есть по рынку. По сути, вот одним трейдом заходило по 15 тонн, это вот длина Роснефти. И если кто еще сомневался об эффективности объемного анализа, на акции Роснефть отлично вот демонстрируется, как крупные трейды повторяют прямо в одну цену, просто через какое-то время. И это не совпадение, не какой-то набор позиций. Просто крупный игрок, вот ему нравится там, 580, там, 95, он эту же цену Через какое-то время снова там проводит этот трейд. Потом этот уровень защищаются. Потом при пробитии хая набрасываются еще два крупных трейда. Этот же уровень потом защищается. Не пускают... Ну, то есть тут как бы на открытом вебинаре как раз мы этот момент полностью рассмотрим на примере Роснефти просто отчетливо видно как можно считывать что происходит на рынке куда двигается крупный игрок и еще с какими у него рыночными намерениями то есть вот здесь допустим эти все крупные трейды были на покупку вот итогово здесь тоже расширение удержание позиции тоже на покупку Вот здесь вообще прям целый армагедон пошел но опять же это можно было спокойно реализовать и превратить в прибыль если вы каждый день ну как, это работа на самом деле. Трейдинг это работа. Это не развлечение, это не казино, это не похер. Это вот ежедневно одно и то же практически делается и до скукоты просто. Вот именно бытовая рутина рабочая, как на любой профессии. Скрипач, учитель, кузнец то же самое. То же самое куется, все, поется и учится то же самое здесь. Это не пропустил кто э, и прислушался. Соответственно, с той недели еще маячок я дал. Вот 22 числа можно было залезть, запрыгнуть. Значит, и э, последний у нас получается РТС. Э, Значит, рубль как мы посмотрели здесь. Все пока. И вот на Спотиусе три дня, ну, вот 21, 22, 23, орудуют продавец то есть вот здесь как бы по ликвидности если не ошибаюсь там а да вот 2 и 9 2 и 8 было то есть немножко подскочила ликвидность и заинтересованы немножко его участники ну не ажиотажно прям супер но в целом пока вот 73 туда-обратно э, болтают а ликвидность немножко поднялась это уже хорошо значит смотрим, раскачали рост вытолкнуть типа, за 73 с половиной но не тут то было опять на три дня ушли продавцы даже есть вот уровни отпечатались уже 72, 72 200, 160к и ну 73,2 это уже у байеров там непосредственно почти под полмиллиона но сам факт того, что по 100, по 200к дельта суммарно за день итогово имеется это факт А вот уровни в общем-то можете брать на заметочку какой-то прям вот на следующей неделе уже будет понятно, что с этим рублем делать Исходя из того, что у нас баррель нефти, ну и плюс фондовый вроде стабильным пока, особенно если брать Роснефть, процентные ставки вот буквально отчитались, сейчас банки там прокалькулируют, что им нужно и начнут с рублем воротить, поэтому вот я думаю после немецких выборов там будут уже на следующей неделе какие-то курсы брать, то именно какой-то курс выстраивать. Как видите, просто третья неделя идет боковик и такой достаточно противный. Итак, на предыдущих контрактах я вам неоднократно на Wall Street Online показывал, что ключевые точки вот выглядят именно с такими информациями. два 3 дня идет набор ликвидности, с каждым днем потом идет пиковая точка, как раз и зачастую реверсивная и небольшой спад. То есть они вернули цену практически туда, где ее взяли. Вот эта стартовая массивность у нас на S&P от барабанили вниз причем вот этот весь процесс продолжался на покупках видите, то есть они выносят грубо говоря тех, кто там становился на бай до последнего прям и возвращают обратно вот сейчас после выходных уже если все тип-топ и у этих хороших для фиры все идет по плану они вполне могут опять стать курс на север особенно против всех никто может не верить уже что еще будет рост они будут если 8 триллионов кинули просто в никуда скупили фондовый рынок они естественно сейчас его раскачают еще выше там просто этому пузырю еще на 20 и на 20 и но ну, тут как бы ядро на покупках там где 8 700 на продажу это практически нулевая для такого оборота и дальше у нас идет нулевая 8 900 еще раз и 5 400 но ну, здесь ядро на покупке вернули туда где и взяли то есть остается только 44 72 44 80 пробить там немцам нормально все выборы провести 5 сессий ну фактически 4 сессии на стабильный аккуратненький рост 5 естественно перед выходными остановилась то есть по поддержкам тут тут прям такой хорошей площадки можно взять вот среду макушку если будет тестировать то есть в принципе 44 2 вот то есть как сценарий что могут просто импульсивно уже в понедельник расширять если вы итоги, и самое главное быть у, у станка и не пропустить собственно раздачу плюшек то есть сценарий не сложный в принципе но по ликвидности как видите тут уже спустились до 1400, не самая такая прям топовая и ненормальная. Ну, вот по открытому интересу тоже на паузе стоять, как в принципе все остальные. С вами был Миша Лемах, надеюсь обзоры полезные Ставьте лайки, задавайте вопросы, стараемся ответить на них. Вам хороших профитов и попутного профитного тренда. До свидания, пока.